Здравствуйте! Рассмотрим вопрос организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в России, выбор наиболее оптимальной формы, в том числе для инвалидов. Если на этапе выбора формы предпринимательской деятельности мы определились, что хотим действовать в форме юридического лица, то перед нами встает вопрос выбора организационно-правовой формы согласно гражданского кодекса российской федерации все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие которые в свою очередь имеют разновидности коммерческие организации это организации основная цель деятельности которых получение прибыли и распределение ее между участниками К коммерческим организациям относят Хозяйственное товарищество ⁇ это коммерческие организации, в которых вклады в складочный капитал разделены на доли учредителей. Здесь выделяют полное товарищество и товарищество на вере». К коммерческим организациям относятся хозяйственное общество, в которых вклады в уставный капитал разделены на доли учредителей. И здесь мы можем выделить общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество и непубличное акционерное общество. К коммерческим организациям относят крестьянские хозяйства, хозяйственное партнерство, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия, которые не наделены правом собственности на закрепленное за ними собственником имущества и делятся на государственные предприятия и муниципальные предприятия. Второй вид организации – это некоммерческие организации, которые не преследуют своей целью получения прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками. Однако некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, если это направлено на достижение целей их существования. К некоммерческим организациям относятся потребительский кооператив, в том числе жилищный, жилищно-строительный, гаражный кооператив, садоводческий, огород, огороднический, дачный потребительский кооператив, Общество взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Общественные организации, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы, органы общественной самодеятельности, территориальное и общественное самоуправление, ТОСы. Ассоциации или союзы, к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединение работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты. Товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе и товарищества собственников жилья ТСЖ. Казачьи общества, внесенные в Государственный реестр Казачьих, казачьих обществ в Российской Федерации, общины коренных малочисленных народов. Также к некоммерческим организациям относятся фонды, которыми являются общественные благотворительные фонды, учреждения, к которым относятся государственные учреждения и муниципальные учреждения. Автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании, адвокатские палаты и образования, государственные корпорации и нотариальные палаты. Рассмотрим некоторые особенности организационно-правовых форм юридических лиц, на которые следует обращать внимание при выборе наиболее оптимальной организационно-правовой формы для ведения предпринимательской деятельности. Первое. Полное товарищество. Это товарищество, участники которого, в соответствии с заключенным между ними договором, занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществам. Роль участников – непосредственное участие в деятельности товарищества. Участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Товарищество на вере или командитное товарищество – это товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность, и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников-вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных ими вкладов, и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Прибыль и убытки полного товарищества – Распределяются между полными товарищами и вкладчиками, пропорционально их долям в складочном капитале. В первую очередь выплачивается вкладчиком размер дивиденда на единицу вклада. У полных товарищей не может быть он выше, чем у вкладчиков. Полный товарищ, вкладчик вправе выйти по окончании финансового года, получив стоимость своего вклада. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Не более чем 50 участников может продать или уступить долю другим участникам без получения согласия третьим лицам. Уставный капитал не менее 10 тысяч рублей. Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять 100 тысяч рублей. Количество акционеров не ограничивается. Не требуется непосредственного участия в деятельности общества. Акционеры несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций. Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Те акционерные общества, которые размещают свои акции среди строго ограниченного круга лиц, и не выпускают их в обращение на фондовый рынок, признаются непубличными компаниями. Минимальный уставный капитал непубличного общества составляет 10 тысяч рублей, не требуется непосредственного участия в деятельности общества, продажа акций среди акционеров данного общества или среди заранее оговоренного круга лиц, акционеры несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций, Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Крестьянским фермерским хозяйством признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского хозяйства, с имущественных вкладов. Производственные кооперативы ⁇ это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. Это может быть производство, переработка, сбыт промышленной сельскохозяйственной продукции, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединение его членами имущественных боевых взносов. Государственное и муниципальное унитарное предприятие ⁇ это коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам, долям, поям, в том числе между работниками предприятия. Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных боевых взносов. Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных, не противоречащих закону целей. Общественная организация является собственником своего имущества. Ее участники Члены не сохраняют имущественные права, на напереданные ими в собственность организации имущества, в том числе на членские взносы. Участники, члены общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в которой устанавливают в, течение, в, которой устанавливают в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов. Фондом в целях настоящего Кодекса Гражданского Кодекса признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, утвержденная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и в последующем благотворительные, культурные, образовательные, социальные, общественно полезные реализуемые цели. Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера. Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретаемое учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления. И хозяйственное партнерство. Значит, хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск, риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм, внесенных ими вкладов. Партнерство не вправе осуществлять эмиссию облигаций и иных ценных бумаг. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности. Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Соглашением может быть предусмотрено непропорциональное размеру принадлежащих участникам в складочном капитале долей участие в распределении прибыли. Ну и вывод. При наиболее при выборе наиболее оптимальной организационно-правовой формы необходимо учесть вид деятельности, которым будет заниматься гражданин, в том числе с инвалидностью, планируемые масштабы деятельности, партнеров по бизнесу, необходимость государственной поддержки, вид наиболее приемлемой ответственности перед клиентами, партнерами и так далее.